Будут нам демонстрировать либо более жаркий мираж, чем мы с вами уже сегодня увидели, ну, либо же такой же, либо менее интересный. Все это будет, конечно, зависеть от стараний коллективов. Но пока что танц Скват выигрывает ножи или не выигрывают. Не выигрывают! ха <свят> Вот это поворот. А вот это, здравствуйте, численный перевес очень легко отдали. И, как следствие, еще и Синфол а, выиграли по ножовщину вот эту вот самую. Так, и у нас произошла смена сторон, что очевидно. Поэтому, дамы и господа, я быстренько меняю стороны. Э, в общем-то, вот, вот так. И, да. Танц-сквад начинает у нас в атаке. И коллектив Синфол а, в обороне. Um, так, одну секунду, вижу, слетел немножечко флаг... Вот так поправил, и вот так вот все хорошо. Что ж, всем приятного просмотра, хорошее настроение, и... Да, победит сильнейший. А что еще можно добавить в этой ситуации? Да, по сути, ничего. Под точкой находится бомб бомбкерри, на это означает, что коллектив Танц-склад, вероятнее всего, будут разыгрывать именно эту точку в пистолетном раунде, и пытаться, разумеется, по максимуму реализовать свои пистолеты на максимально ближних дистанциях, так как многие игроки будут открываться именно из ямы непосредственно. Но какие штуки раздают сейчас парни из команды Танцовщина? склад бог ты мой а чё-то белорусы как-то где фраги то ребята братушки братушки из беларуси а где минусы простите меня что произошло я не сильно честно сказать понял что произошло у меня аж сборка на радостях э, повисла от всего вот этого вот Капитально причем повисло, аж закрылось все так у на момента, дорогие друзья Технические неполадки, к сожалению Технические неполадки Но настолько жесткого пистолетного раунда Я, честно слово, не ожидал, собственно ну, вот Как бы и результат всех этих действий Как говорится, на ваших экранах Вот прям непосредственно на ваших экранах Так, появись Такой тансик. Какой тансик? Ха-ха-ха, <смех> почему тансик, елки-палки? Все, понятно, бары, короче, и флаги куда-то решили убрать. В общем, чуда какая-то случилась. Так бывает, к сожалению. Как нам с командой зарезаться? Товарищ Козар или Козар уже, к сожалению, никак. Уже ничего, увы, ах, вы по делу здесь не сможете. Так, все, я успел все вернуть. Танц сквад. Против Синфул, Синфул оборона танц атака, все, все работает хорошо Я надеюсь, больше ничего нигде не крашнется Не, раз... не разломается И все будет хорошо Так, давайте поговорим о составах Команду танц Представляют Dirty Заев, Скор Плудос И Стрингер а, не ошибся, стрингер а, За команду из Беларуси Это Синфл играют сегодня Куроки а, как, это... Как, как это правильно произносить? ДЛЛ, по всей видимости, да? А, не ДЛЛ, это О, это Волс. Это Уоллс, черт возьми, прошу прощения. Оникс, Руся и Икстейп. Собственно говоря, вот такие а, ребята. Ну а сейчас ретейк от белорусов, между прочим, и очень, надо признать, уверенный и красивый ретейк сейчас пока что готовится. Во всяком случае, ситуация 2 в 2, и не так уж и просто танц-скваду будет удержать позиции на точке А, учитывая то, что вот это, конечно, проблемой большой является. Зайв забирает... Ну, ладно. Ну, ладно, пытались, как говорится, ребята из Беларуси, что-то, конечно, сейчас из себя выдавить. И вроде бы даже вышли на равную ситуацию. Но, к сожалению, реализация этой самой э, ситуации не сработала. Стингер и Бладос. Но... Да, Стингер, прошу прощения. Точно. Господи, а я как сказал? Подожди, а я сказал Стрингер? Ха-ха-ха, лол Прошу прощения Чё-то это я просто всё заморосил Это меня немножечко выбила э, ситуация, что произошел краш э, сборчики Простите Простите, поправился, надеюсь, э, никого не обидел Итак, дорогие друзья, в очередной раз Танцсквад отправляются штурмовать точку А, но на этот раз с огромнейшими проблемами. Xstave делает полкил, останавливая полностью выход от команды Танцсквад на эту позицию. И теперь только ранее упомянутый Стингер может вообще хоть как-то изменить эту ситуацию, если, конечно, ему вообще хоть кто-то позволит это сделать. Увидел соперника в пленту, забирает соперника на хелпен, но нет. Увы, Xstave сегодня настроен никого не запустить на точку. И как с результат, в общем-то, видите. Все на ваших экранах, все слишком очевидно и понятно. Квадрокил, латекс и и 3.1 на табло. Вот так вот, дорогие мои друзья. Стрингер, ахаха. Да ладно, ну, ребят, ну чё вы, ну чё-то меня затроило просто. Я сослепу, что ли, не разглядел правильно, как у него пишется никнейм или... Неправильно, как ты его прочитал. В общем, не знаю, что ä, мной руководствовало, когда я это говорил. Но, во всяком случае, Руся делает замечательный выстрел со снайперской винтовки, который уже прям сходу приносит энтри-фраг коллективу Синфл. И, как следствие, вы можете заметить еще и реализацию этого энтри-фрага. То есть, минус по второму игроку танц сквада. И теперь, в общем-то, три дигла остается у атаки. Чего, на мой взгляд, может не хватить для победы Ну, это, конечно, ни о чем еще точно не говорит Вполне себе можно даже с диглами выигрывать что-то Но X-Stave в тайминге повернись <laughs> X-Stave успевает повернуться и не получает в затылок пулю Но, тем не менее, раунд для коллектива танц Сквад потерян Что было, в общем-то, очевидно еще несколько секунд ранее 3-2 в пользу Танц-Сквад по-прежнему, но э, белорусы показывают, что они, в общем-то, непростые ребята. И как у нас здесь изначально писали, белорусы, э, то есть команда Синфул, это боги Counter-Strike. Вот такая вот информация прилетала в чат до э, начала трансляции, точнее, до старта этого самого матча. И сейчас, в общем-то, мы посмотрим, голословные ли утверждения ребят, э, которые писали данные высказывания. Пока что, пока что, Синфул хоть и пистолетку неудачно начали, но вроде бы начали реабилитацию за эту самую проигранную пистолетку. С деньгами в целом уже все становится более-менее. Но посмотрим на удержание точки А. Сейчас это, во всяком случае, самый главный вопрос, которым должны задаваться белорусы. Смогут ли они выбить соперника, потому что удержать точку уже не удалось. О, попал! Попали, кажется, в голову Стингера. Замечательное попадание, но Стингер ответочку держать умеет. Разменивает погибшего Бладоса и делает еще один минус. Дерти. Даблкил разнос просто команды из Беларуси. Жаль. Жаль. Хотелось бы посмотреть на ретейк. Хотелось бы посмотреть хоть на какую-то битву. Увы, здесь танц сквад нас просто лишают возможности насладиться перестрелками и в одну калитку выносит соперника с точки. 4-2. Ну, начало такое, как бы Похвалил я команду Синфу, что у них пошла реабилитация за проигрыш в пистолетке Ну и, в общем-то, получите, пожалуйста, распишитесь Никакой реабилитации снова нет Деньги, конечно, какие-то все-таки остались МП-9 и МК докуплены Но категорически, конечно, не рекомендуется отдавать седьмой раунд этой встречи Белорусскому коллективу Иначе коллектив из России ну, задавит просто с точки зрения экономического превосходства своего оппонента Энтри по дюрте, и это очень, опять-таки, важный минус. Во-первых, теперь получен контроль над медом за игроками обороны, и, как следствие, теперь на меду уже не удастся окопаться. Но достаточно пассивное удержание точки Б тоже может свои плоды принести, и плоды будут не самые, конечно же, хорошие для коллектива. Синфул, разумеется, потому что, ну, ретейкать точку Б, конечно, проще, чем точку А, но в любом случае при прочих равных лучше вообще ничего не ретейкать и попросту ничего не отдавать. Само собой, танц-скваты, немножечко пошумев на точке Б, не стали на нее выходить, и мне кажется, это очень читаемая ситуация. Я очень-очень э, не удивлен тому, что сейчас начинается перетяжка от Тансквада, и, как вы можете заметить, Синфл, в общем-то, эту историю всю прекрасно читают. Потому что слишком много времени тратится на сами перетяжки, ну и вообще, в принципе, на реализацию позиции. При этом под точкой Б остался вроде бы один игрок. Вроде бы, важный момент. То есть это Заев. Но почему-то Заев не стал шуметь, дабы отвлечь и как-то развлечь игроков обороны. Этот вопрос... Ой, Руся! Ой, Руся! елки палки вот это уволил! Даблкил в смоки, просто без инфы. Замечательно, замечательно, красиво, замечательная работа от Руси. Но Бладос, тем не менее, открывается на точку и пытается... Как-то выравнивать ситуацию. В результате мы приходим в 2 в 2 и позволяет Куроке поставить бомбу своему сопернику. Однако не успевает э, сопернику бежать. Но, тем не менее, бомбу-то поставили, да, плюс какой-то к деньгам все-таки получили. Хотя, да, победы в раунде здесь, конечно, нет и быть не может. Игроки обороны оформляют достаточно скорый ретейк, даже не позволив э, занять какую-либо более благоприятную позицию для удержания игрокам атаки. Счет 4-3. Экономика спасена для коллектива из Беларуси. Это самое главное... В сложившейся ситуации Потому что именно экономический перевес Нельзя было допускать, конечно же За атакующим звеном Все мы прекрасно знаем, что у игроков обороны Кто бы это ни был, экономика Всегда немножечко слабее Хорошая флешка накидывается, но реализация Под эту флешку у Скоро, к сожалению прошу прощения К сожалению, подкачала. Скоро ставит ему Хэдшот, и игроки атаки получают Возможность продвинуться вглубь точки А Правда, не настолько уж, конечно, Глубоко, как хотелось бы, но Продвигаются, сам факт. Куроки получает очень много демейджа от своего соперника. Ну и перестрелка со Стейрсом, в общем-то, еще не окончена. Но ну вот теперь уже заканчивается победой. Заев какие головы раздает? А, точнее, только одну голову. Ну, ладно, давайте скажем так, какие минусы раздает Заев. Руся, последний игрок из коллектива. Беларусь будет сейчас пытаться спасать сложившуюся ситуацию. Нужно забирать трех оппонентов и суммарно делать квадрокилл в этом раунде. Но нет дефьюз китов и маловероятность э, какого-либо ретейка. Поэтому, ну, тут просто что... Че... Все сидят по позициям, единственный, кто вообще на карте сейчас шевелится, это Заев. Ну вот Скор начал шевелиться. Я на секундочку подумал, что неужели вообще сервер завис, потому что просто никто не шевелился. Руся добивает раненого Скоро и убегает, естественно, на точку Б, где потенциально его никто не найдет. Может быть, с ним там встретится Заев, но Заеву скорее, конечно... Нежелательно было бы куда-то выдвигаться. Все-таки АВП и это самое АВП в следующем раунде пригодится уж явно. И нельзя ее просто так прийти и отдать оппоненту. 5-3. Действия, в целом, конечно, грамотные как с одной стороны, так и с другой стороны. Ну и, опять же, показательно, за 12 минут э, этого матча сыграно всего 8 раундов. То есть сейчас только что начался 9 И, в целом, игра идет... Достаточно размеренно. Я не скажу, что она прям какая-то быстрая или какая-то сверхмедленная. Я видел и более медленные игры. А это фан-турнир или приз есть? Это фан-турнир, на котором есть приз. Вот так я скажу. Тысяча рублей призовой фонд данного турнира. Вроде бы немного, но просто так ребята играют э, в каэсик и имеют возможность заработать по 200 рублей на голову. По-моему, прикольно на самом-то деле, да? Можно потом сказать своим родителям, что я у мамки киберспортсмен. <с> ну, например. Можно похвастаться, что я выиграл турнир и заработал на нем кучу бабок, но не называть, разумеется, собственно, саму эту кучу, цифру. XT тем временем остается последним. В коннекторе мог сейчас зажучить Стингера, но Стингер не отдался. 6-3. Двукратный перевес за командой танц Squad. И пока что, на данный момент, я бы скорее сказал, что... Это плохой приговор для коллектива Синфу. То есть вторую половину придется играть в атаке, и учитывая факт того, что оборона получается пока что с переменным успехом вообще не очень, можно ожидать во второй половине еще более слабую атаку, чем сейчас имеет оборона. Из Беларуси. Я очень сильно надеюсь на то, что я ошибаюсь. Но вы сами все видите. Отличный хэдшот от Дерти Не отпускает э, Руси он на точку, именуемую как-то респауном. Куроки мог сейчас повесить красивый ваншот. Но все-таки нет. Икстейв под шумок забрал Дерти. Дерти как вообще? Дерти майнд, да, если я не ошибаюсь? Да, Дерти майнд. Э, как это там? Грязные мысли, да, получается? Э, 7-3. Нет, или... Э, грязный разум. Я забыл. Ман. Да, грязный, грязный разум. 7-3. А, Танц-сквад э, уверенно, очень уверенно. я хочу заметить, от приближа... Ой, какой, ой, ой, ой, ой. Зачем же за его э, тыкнули сейчас в пятку ножом? 78 хп оставили человека. Он, в общем-то, даже и, <связано> судя по всему, не подозревал, что такое возможно. Минус от скорой и от Стингера. Точка А на ровном месте абсолютно рассыпается. Но есть еще игроки обороны в непосредственной близости, которые могут. Да ты что, такое-то делаешь? Бладос просто уничтожает своего товарища по команде Стингера. Далее размены 3 в 2. Но вот уж такие моменты допускать категорически, конечно, было неправильно. Сгорает Оникс. И это минус от скора. Последним остается снова Руся. Но это уже не та ситуация, где нужно сделать 4 минуса. Здесь нужно делать аж целых 3. Это вроде бы легче, но позиция в коннекторе обычно не приносит прям каких-то ярких, так скажем, дивидендов игроку, который выбивается с этой точки, потому что уж больно она открытая. Нужно при выходе чекать практически все. Dirty Mind 9 хп, Score 100 хп и оба, естественно, на мобильных девайсах. Здесь пытается не ошибиться Руся, но, увы, все таки ошибается. Победа в первой половине зафиксирована за коллективом Tanz Squad. А игры на фасткапе или на сервере? Денис не угадал. Игры на платформе face.com. Ну, на фейс эти более стабильные более качественные сервера, э, нежели на фасткапе, поэтому... Если проводить турнир и использовать какую-то стороннюю площадку в плане турнира по CSGO, мне кажется, глупо было бы запускать турнир на фасткапе, потому что фейсет... Faced... Стабильнее, чем фасткап Фасткап, как вы знаете Несколько... Уже, блин, чуть ли не месяц, наверное, додосили все это время <клышленный> Минус от Заева Падает Тоникс сейчас Вот такая вот э делюка Волс Ничего себе, как разбирается Волс сейчас с проблемами под точкой Б очень уверенно хочу я вам сказать. Но только Эйс от Заева может спасти команду Танц в этом раунде. Это, конечно, будет, вероятнее всего, недостижимой задачкой. Но с ней, в принципе, Заеву, как мне кажется, справится с руки. У Фейса-то нету московских серверов. Ну так там, блин, сервера европейские, знаешь какие? Там, господи, ни один московский сервер не сравнится фасткаповский с европейскими. Ну, то есть, как бы... Ты заходишь, там пинг, конечно, у тебя не будет 7-5, как на московских серверах мог бы быть. Но будет пинг 30, и с этим пингом ты будешь абсолютно конкретно и хорошо себя ощущать. 8-4. Как я и сказал, в общем-то, надежда на эйс от Заева оказалась неизбыточной, и эйса мы с вами не увидели. Но тремя минусами нас порадовал, или двумя, по-моему, тремя. Знаю, я играл пинг 70. Ну, я когда играл, у меня был пинг... Наверное, где-то 35. Но это было, правда, сколь... Это был 18 год. Я не знаю, может, за это время что-то и поменялось. Так что тут, увы, я вам, как говорится, не советник на фесте, Я был последний раз в 18 году. Это, как вы понимаете, было очень давно. Да и то, я не помню, даже сыграл я там хоть одну катку-то или не сыграл. Это было просто действительно, когда ходили динозавры по земле. А, снайперская винтовка есть с одной стороны, и, собственно, есть и с другой, что дополнительно добавляет интереса к этому противостоянию, потому что со снайперской винтовкой выходить на точку всегда будет сложнее. Но снайпер, как вы можете заметить, передвигается вместе со своей командой на позицию спота Б. Ну здесь, конечно, Финита Ля Комедия, причем достаточно скорая Финита Dorty Mind последний, и три соперника еще находятся под точкой B. X-Stave ставит хэдшот, и это 8-5. Борьбы на точке Б Нормальной борьбы команде танц Squad создать не удается. Увы, ах. Хотя, хотя при всем уважении, танц Squad, в общем-то, достаточно неплохо открывали позиции. Имели достаточно неплохой... Набор девайсов, имели неплохой набор раскидок, но реализовать не сумели. И это плюс, конечно же, в копилочку коллектива из Беларуси. Потому что ребята продемонстрировали готовность бороться даже при самых плохих стечениях обстоятельств. Вот так. Вот так вот, дамы и господа. Ну что, Стингер. Таймингово достаточно и очень своевременно открывается под окна. Минус Волс И на этот минус, к сожалению, игроки коллектива Sinful ответить на данный момент не могут. Может быть, чуть-чуть позже это и произойдет, но вот конкретно сейчас в моменте размена не последовало. Это радует. Радует, правда, только отчасти. Э -э то есть это говорит о том, что танцквад, ну типа, готовы, да, готовы, как бы продемонстрировать э то, что Синфул в предыдущем раунде перестарались. Но так это или нет, пока непонятно. Икс Тейв находит все-таки возможность разменяться. И вот тот самый запозданием, но все-таки размен. Тем не менее, Бладос забирает Оникса. И это уже не шуточки. Точка начинает скрипеть по швам. Да ладно! Зазевались игроки атаки и не заметили Подсаженного, ну не подсаженного, конечно, в общем, притаившегося в сайде. Э, Игрока с ником Куроки. Неплохая реализация девайса. Правда, только на один минус. Руся. 27. По всей видимости, это, наверное, я не знаю, что это регион. Оп. Не залетает Фаззун. Жаль. Жаль. Но перекрестный огонь, который организовали сейчас игроки Танц Сквад, спасал бы их от поражения в этом раунде. Розенберг, спасибо большое за подписочку. А Тем временем на табло у нас 9-5 в пользу коллектива Танц-Сквад. И последний раунд, ребята, уже готовы, в общем-то, разыгрывать на вашу радость и на радость меня как комментатора. Бладос забирает Русь. Руся что-то, по-моему, немножечко зазевался, когда бежал на по Миду. Надо было как-то бежать более осторожно, что ли. Видимо, не рассчитывал на столь ближний респаун игроков атаки. Попытка от X-Stave остановить выход в коннектор В какой-то степени успешная Выхода в коннектор не последовало Но ведь выход-то последует на самом деле на точку Б И вот к этому x уже, в общем-то Пока перетянется, типа, будет, может быть, уже и поздно. Но он успевает. В целом успевает. Ситуация один в 2. Икстейв между двух огней зажат. Где-то в сайде есть соперник, но пока непонятно где. И перестрелку с ним икстейв проигрывает. Хотя, в принципе, правильно понял, куда нужно смотреть. В общем-то, он понимал, что соперник, вероятнее всего, э, всего будет проходить куда-то в сторону кухни. И угадал. Но не совладал со стрельбой, в результате раунд закончился поражением. 10-5. На мой взгляд, атака сыграла, ну, просто на пике, наверное, в какой-то степени своих возможностей. Сыграно было действительно круто. А, в какой степени круто, да? То есть 10-5. Слабая сторона выигрывает со счетом 10-5. Что можно говорить о том, что теперь в слабой стороне будут находиться игроки коллектива Sinful? Перспектив станет чуть-чуть меньше. На победу, чем было до этого. Однако это не говорит о том, что атака у команды Синфул будет плохая. Тем более, как вы видите, готовится достаточно плотная и мощная раскидочка точки А. Дэйди uh, 228. Спасибо за подписку. Прилетает дымочек И этот дымочек, разумеется, перегораживает обзор с КТ-респауна. Но правда, конечно же, не полностью. Но, однако, этого достаточно для того, чтобы зайти и поставить бомбу. Икстейв uh, на джангл. Вешает хэдшот по скоро. Заев минус по Русе. И попытка ретейка. По-моему, даже слегка успешная, я бы сказал. Икстейв. P250. Пистолет замечательный, но очень низкий лайфбар. К сожалению, его убивает Бладос И Оникс последний. А Оникс... А Оникс тупо просто не успевает добежать. Он слишком далеко находился от своих товарищей по команде. Но успел зато прийти пол получить по голове. А вот теперь уже и вопрос. А стоило ли? А надо ли было выходить и получать по голове? Ладно, это вопрос... На который, собственно, ответа мы с вами не получим, но счет 11-5 говорит нам о том, что у Синфу во второй половине проблем будет еще больше, чем в первой Будет одна катка между этими командами, да, но следом будет еще один матч между командой ТСДК, если я не ошибаюсь, они называются ТСДК И играть против них будет команда Ace Team Руся вырубает Стингера, и Стингер почему-то вдруг, в самом деле почему, э, отдает точку Б вместе со своим товарищем по команде со Скором. В результате этих всех дел... Ой-ой-ой, куда же ты полез, Куроки? Непонятно, что Куроки хотел найти в этом дыму, но нашел он, во всяком случае, э, очередь от соперника. То, наверное, что нельзя было находить. Dirty Майнд подбирает скаут, выбрасывая ФАМАС. Кстати, остается все-таки со скаутом, что интересно. Потому что скаут это такой все-таки девайс неплохой, но весьма-весьма вариативный. Нужно еще найти хорошую позицию и достаточно хорошим э, аимом обладать, да, который вполне может э, помочь попадать. Потому что здесь все-таки один выстрел не ваншотит, по большей степени. Поэтому нужно попадать либо в голову, либо делать два метких выстрела, что, согласитесь, тяжелее, чем с АВП с того же. Там достаточно попасть один раз, ну если, конечно, не в ногу. Ну что ж, 11-6. Приятно удивили меня белорусы конкретно в этом раунде. Да, это был форс, но он был успешный. Камон. А это самое главное. Победителей судить нельзя. И поэтому неважно, как трезво оценивали Синфул свои шансы на предыдущий раунд или не очень, они его выиграли. Значит, сделали все правильно. Хотя, конечно, если покопаться, можно найти какие-то ошибки и у обороны, и у атаки. Но хватит уже о предыдущем раунде Давайте все-таки про 18 Восемнадцатый вот сейчас у нас идет И у игроков обороны, как вы можете заметить Все тоже не самое прям вот хорошее куплено, да То есть это МП-9, это Скаут, это МП-9 и еще одна МП-9 А суммарно их три на команду И эммочка Одна только эмочка, по сути, на которую будет надежда в этом раунде, именно эта эмка должна больше импакт, так скажем, вносить э, в проведение э, данного матча. Заев э, пере проигрывает перестрелку с Волзом, однако Бладос забирает Волза и следом получает опять-таки размены. Кстив, ничего себе, хочешь еще фресочка. Спасибо большое, о вам, товарищ, за подписочку. Да, фресочка, ну фреску, конечно же. А то фресочка, это же все таки вообще не, не по теме, как говорится. Ну что, Dirty Mind. Есть, конечно, девайс, но девайс такой себе. Этим девайсом можно разве что убить Оникса и Икстейва, которые красные на данный момент. Ну ладно, давайте посмотрим. Будет ли попытка кого-то убивать? А может, Ninja Defuse? А чё бы нет? А вот чё бы нет? Нет, ну никакого уже ниндзя-дефьюза, к сожалению, не будет. Будет попытка засейвить Галил, по всей видимости, да. Разбегаются в панике игроки атаки. Конечно, здесь уже при любых раскладах вещей игрок обороны не успевал бы задефать бомбу. Ну и сейв Галила, да. В общем-то, так и происходит. Но счет на табло 11-7, и это уже небольшие, не но все-таки ощутимые дополнительные сложности для тенз э, Squad. Потому что раунды как-то проигрываются, и экономика за счет этого как-то не прирастает. Более уверенная и более качественная. Чего нельзя сказать о команде, которая в данный момент проводит атакующие действия. Команда Sinful Dirty Mind. ну это опять же... Достаточно спорная, неплохая, условно, реализация ближнего респауна. Но, опять же, она условно неплохая, да. По факту-то, к сожалению, реализовать этот самый ближний респаун не удалось. Как и, в общем-то, всем э, тенс-сквадовцам. Ребята пытались э, подпушить мидл. Я, наверное, по большей степени поддержу ребят и скажу, что это правильное решение. Нечего сидеть с пистолетами на экономическом раунде в обороне. Проще какой-то момент поджать, и это больше шансов на победу даст, чем просто какой-то стак на какой-либо позиции. Ну, если вы там условно будете сидеть в пятером на точке Б, всегда есть вероятность, что ваш соперник попросту выйдет на точку А, и вы уже ничего не выбьете. А запушить мидл это всегда интересно. Размен произошел на точке А, немножечко пристопорились все ребята из Беларуси, но однако бомбу все-таки они ставят и успевают это сделать. Dirty Mind не успевает сделать минус. О, вот это да. А что так много минусов и почему они все в одну секунду происходят? елки палки Зайв один на один с Икстейвом. И здесь, конечно, у Икстейва, ну, гораздо больше шансов на победу. Чего уж здесь греха таить. Снайперская винтовка. Насколько бы у Заева хорошая не была, это все таки снайперская винтовка. Девайс все же не мобильный. Хотя кто-то мне скажет, что, например, Симпл может вообще на изи перестрелять там кого-то, имея авик в руках. Я соглашусь с вами, но это Симпл. Таких симплов в мире совсем немного, в общем-то, да, это скорее исключение из правил, и все-таки по большей степени по статистике АВП подобную клатч-ситуацию будет все чаще, конечно, проигрывать, что очень жалко. Но при этом, опять же, да, талантливых снайперов достаточно много, которые показывают, что даже АВП порой бывает очень мобильным девайсом, и это радует. Но это не об этом раунде, увы. А вот теперь, кстати, попытка стакнуться на точке А. Вся пятерка находится здесь. И бомба, как вы видите, находится на точке Б. Вот, собственно, то, о чем я вам и говорил. Ситуация, в которой пятерка игроков обороны делают грамотно, да, сидят в пятером, пытаются сыграть максимально сайвовенько, ловят даже флешечку, которая может сейчас сбить с толку игроков обороны. Но выход-то пойдет совсем на другую точку, дорогие друзья. Прокидывается то в данный момент спот Б, и именно на нее будет установлена бомба. На нее, на точку имею ввиду Ну и все, и как теперь ретейкать С пистолетами, даже пусть там 10 диглов было бы, как это было бы Не очень удобно И вероятнее всего, по большей степени Сейчас это и не получится сделать Однако есть, конечно, Бладос, который пытался Хитрее всех сыграть и зайти в спину Но тут уже просто, смотрите Пушечное мясо называется при всем уважении к команде танц скват я ни в коем случае не хочу их оскорбить, но это действительно выглядит как пушечное мясо. Ребята просто открываются на кучу калашей, и они, скорее всего, и сами понимают, что они не вытащат эту перестрелку. Ну а что еще делать? Просто, а что еще делать? И у меня появляется очень интересная новость на повестке дня, дамы и господа. Винстрик в 5 матч-поинтов насчитывает уже в данный момент у белорусского коллектива. 10-11, расстояние совсем уже становится крохотным. Бладос, или Бладос забирает Русю, и это минус, кстати говоря, Смолотова, прилетевший в яму, если я не ошибаюсь. Да, именно так и есть. И, кстати, это гибель снайпера. С точки зрения экономики это хороший минус, но снайперскую винтовку, как вы знаете, можно засейвить. И ситуация складывается таким образом, что команда танц экспериментирует вот прям на ходу. То есть они, по всей видимости, не сильно были подготовлены к матчу. И в данный момент у них прям какие-то эксперименты. То они стакуются, то они пушат. То есть они пытаются прощупать соперника по всем фронтам. Софи со Софистикейт, спасибо большое За подписочку А Это как у нас получается, софистика, да? По сути, наверное, если э, По-русски говорить 4 в 2, тем не менее, игроки обороны в этот раз Видимо, что-то все-таки нащупали Хотя я бы по большей степени, наверное, утверждал Что они не что-то нащупали А синфул как-то, мне кажется, расслабились После своего винстрика Ну, либо я их, как обычно, сглазил Такое у меня тоже, увы, ях, частенько Происходит Бладос минус Волс и последним остается Икстейв, у которого 18 хп в лайфбаре. И он понимал, да? И он понимал, где сейчас появится оппонент. Но оппонент оказался более прытким, и на Маус один соперник нажал чуть-чуть раньше, чем э, игрок атаки. 12-10. Uh, команда танц вспоминают вспоминает, что все-таки как бы неплохо было бы какие-то раунды забирать И вообще-то как бы это вторая половина, и тут можно просто проиграть встречу, если ничего не делать И поэтому было предпринято решение, о котором я, блин, весь предыдущий раунд сказать не мог 2 АВП! 2 АВП! Я никогда не против двух снайперских винтовок, но... Но это многовато для Миража, мне кажется, это многовато. Я, допустим, понимаю, когда это обусловлено картой Трейн. Когда это обусловлено, ну пусть даже, пусть даже даст дастом. Но на Мираже, я считаю, две снайперские винтовки это реально избыточно. Но посмотрим, посмотрим. Даже порой, в принципе, с не самыми адекватными баями выигрываются раунды. Или иногда люди пять пулеметов берут и выигрывают. Иногда и 5 АВП способны выиграть раунд. Все вариативно, и именно этим меня Counter-Strike лично и привлекал всегда. Что иногда даже с пистолетом можно выиграть раунд против полноценного девайсного раунда. Опачки, здравствуйте! Что интересное у нас здесь сейчас происходит? Ошибка! Ошибка от Бладос. Один хп остается у Волса и теперь, естественно, это развязывает руки. Команде Синфул они будут пушить точку Б. Вариантов других нет. 40 секунд до конца раунда. Начинается раскидка. Молотова и Эдемы разлетаются во все стороны. Оникс в числе первых открывается на эту позицию и забирает Заева. Ну и вот вам, пожалуйста, снайперская винтовка остается в соло. Что будет делать Скор? Правильно, конечно, уходить на сейф, потому что, во-первых, соперников четверо, а во-вторых, он не мобилен, у него снайперская винтовка. Если бы с м например, или с Калашом он еще, может быть, и подумал бы, то с АВП автоматически думать уже не приходится, потому что банально думать здесь уже как бы не о чем. Э -э Терять столь драгоценный девайс — вариант плохой и неуместный, что называется. Ну, а в общем-то игроки атаки э, разбегаются, кто куда на сейф. Естественно, все спокойненько переживут взрыв бомбы. Ну и, разумеется, игрок обороны также этот взрыв переживает. Но вот не задача. Это 12-11, дорогие друзья. Я напоминаю вам, на всякий случай, вдруг кто-то в танке и подзабыл. 30 раундов длится основное время матча. По сути.. Если будет счет 15-15, это будут допы, и этот матч может затянуться на очень-очень-очень долго, потому что сдаваться в этом матче по действиям игроков, собственно, видно. Никто не собирается. Команда Sinful решили сыграть что-то такое. Тяжеленькое, что-то осторожное, как вы видите, перегруппировываются. Они, ну вот, прям, прям на ура. Заев, парадоксально, но успевает сделать минус перед своей смертью, и притом минус не самый очевидный. Воскай, uh, uh, прошу прощения, если прочитал неправильно. Большое спасибо за подписку. Минус от Волза, и теряется точка Б. Вот так вот. О, oh, простите, простите, дорогие друзья, теряется точка А, конечно же. Бладос uh, и Стингер, по всей видимости, настроены на ретейк. И, кстати, игроки атаки им хелпуют. Максимально, насколько это возможно Они помогают сделать этот ретейк Самин, открываясь под своих соперников А здесь бесподобная игра От снайпера команды Синфул То есть от Руси 27 И это 12-12, дамы и господа Интришка подъехала, и это здорово А помнишь, как в КС Гоу На Мираже у нас Крики 3 Делал с АВП 1 в 4, и все норм было Ну, опять же это та же самая ситуация, как и с Симплом. То есть, ну, это типа исключение просто. Просто это исключение исправил. Стати статистически, конечно же, АВП э, в таких ситуациях будет решать гораздо реже. Но да, такие моменты бывают, и они дополнительно, так скажем, делают красивее Кайесик. Ну, два игрока снова те самые Бладос и Стингер остались, но ну, на этот раз, естественно, вообще без шансов. И, дорогие мои друзья, Команда Синфул. Вырываются вперед и вырываются они, дамы и господа. На счете 13-12. Ну, просто, простите, не верю в ретейк от Бладоса. Не потому, что он Бладос, а просто потому, что у него банально нет дефьюз-китов. Вот Это, этого мне достаточно. Даже если он выиграл бы перестрелку со всей пятеркой игроков атаки, так или иначе случилось бы неизбежное. Случилось бы то, что обычно происходит в такой ситуации? Ну, он просто сел бы дефать, и на последних секундах его дефьюза взорвалась бы бомба. А что ты скажешь о войне, Тимур? Я уже говорил касаемо войны в самом-самом начале стрима. Ты, в общем-то, можешь перемотать и быстренько там послушать. Это было где-то в 18.00. Наверное... Ну, в 18.00 где-то. 18 может быть там... 02, вот так То есть это где-то десятая минута стрима Вот туда можешь отмотать Я сказал, что как бы у меня не политический канал И войну я обсуждать здесь не буду Ну Если хочется знать Конкретно мое мнение Что такое война во вообще да Война это Охренительный бизнес Вот и все Тут как говорится ничего личного Просто бизнес Сейчас все будут спонсировать Украину оружием, это не бесплатно, чтобы вы понимали, за это все в кредиты, а потом стране придется все это возмещать. Соответственно, также мы поставляем, ну, то есть Россия поставляет оружие Донбассу, ну, то есть ДНР, ЛНР, все вот это вот, в общем, ну, просто на этом люди делают деньги». Ну и все. И, и решают свои политические терки. Страдают от этого, к сожалению, обычные мирные люди, такие как я, такие, как вы, такие, которым вообще до фонаря эти все ваши политические перипетии, но, к сожалению, мы все оказываемся в них втянуты. Ну, так всегда. Просто. Один президент с другим решили поиграть, знаете, в солдатиков, вот как в детстве все делали, да, все играли в детстве в маленьких, э там, у кого-то пластиковые, у кого-то оловянные, у кого-то, не знаю, бумажные, пластилиновые, у всех были эти сол самые солдатики, и вот в этих самых солдатиков мы все наяривали, пока были маленькие, а вот кто-то это не перерос, и поэтому у нас политики периодически любят помериться своим боезапасом и э вооружением. Я впервые смотрю твой канал, и мне нравится, как ты комментируешь. Продолжай в том же духе. Фреска, большое спасибо, я очень рад, что тебе нравится. Обязательно приходи почаще. Трансляции у меня на канале проходят 5 дней в неделю, с понедельника по пятницу. В субботу, воскресенье они тоже бывают, но очень редко. И не всегда, естественно, по Counter-Strike. Я как бы... Основная деятельность моя — это комментатор, но периодически в свободное время от комментирования матчей я прохожу всякие игры. Вот, например, в данный момент занят прохождением Ведьмака 3. Что ж, пауза закончилась, дамы и господа, пауза поистине нужна была и одной команде, и другой. Действительно, здесь есть над чем поразмышлять, и есть какие моменты нужно взвесить. То есть Синфул должны переосмыслить, возможно, свой подход к атаке. танц должны понять, как правильнее и профитнее им обороняться. В общем, из этой паузы одни только плюсы должны были извлечь обе команды. Но посмотрим, кому пауза пойдет на пользу. Бладос, ну отличная позиция, конечно, реализация этой позиции, естественно, себя ждать не заставляет. Хэдшот по Волзу, но здесь скорее вопрос к белорусскому игроку. Зачем он вообще, в принципе, полез в эту передрягу, в эту перестрелку, я, в общем, не сильно понимаю. Минус от Dirty ртимайна и еще два в догонку от все тех же самых танц И пауза очень сильно пошла на пользу команде танц -скват. Ни единого фрага белорусы не смогли сделать. А счет стал 13-13, дорогие друзья. Теперь остается всего-то ничего. Отсмотреть нам, я имею в виду. Минимум три раунда. Ну, а как максимум четыре. Разница, в общем-то, небольшая. Нет, подождите, не четыре. А, максимум мы с вами можем увидеть 15-15. Это два раунда с... Да, четыре. Ну и минимум три. Соответственно, если Синфул выиграет три э, раунда, или Танц Скват выиграет три раунда подряд, э, в таком случае это будет, собственно говоря, победа. И овертаймов не будет. Но если четыре раунда, так это допчики. И это вообще, по-моему, замечательно. Хотя 16-14 это тоже 4 раунда, но не суть. Не суть, дамы и господа. Выход на точку Б. И очень сильно, действительно, пауза, видимо, помешала... Белорусам реализовать свой винстрик, который они набирали, холили и лелеяли. Заев вместе с Dirty Майндом и Бладосом остались против Волза и Оникса. И, конечно, здесь будет действительно поистине сложно удержать э, даже с поставленной бомбой какие-либо позиции на точке Б, потому что ну, соперников банально тупо больше. Плюс Оникс, 9 хп. Открыто уже не сыграешь. В любом случае... Ой-ой-ой, Оникс будет бояться, что его убьют. Да ни хрена себе нет. А беру свои слова обратно. По-моему, Оникс просто ничего вообще не боится в этой жизни. но ну, ничего его не способно напугать. Ну, такие хедшоты, знаете, мои полномочия все. И просто мое почтение и мое уважение. Заев. Хорошая реакция. Ну и остается тот самый Оникс. Onyx. По Ониксу есть информация. И здесь просто для того, чтобы его убить. Увы, ах. И не долетает хаешечка. Оникс просто бесподобен, дамы и господа. И даже... И даже невзирая на все старания, на все старания игроков команды Танцкват, этот раунд остается за командой Синфол. Бесподобнейшая игра от Оникса, даже его гибель вообще нисколько ничего не портит. Замечательный раунд, максимально профитно сыграно на время. Я просто даже не буду дополнительно ничего здесь комментировать. Все великолепно. Человек сделал то, что должен был сделать в этой ситуации. А, а, мое почтение, что называется. 14-13. Тот самый красный игрок, который, как я думал, будет бояться. Вообще ни разу ничего не боялся, на самом деле. Вот он, просто человек, не знающий э, страха. Он не попал, я она отскочила от стенки. Я понял, да, она отбилась от. Э... От э, господи боже мой, все уплыл, уплыл, простите, у меня просто сенса. Э, немножечко под полеты что-то потерялось, короче, вот от вот этой стенки в общем, ай да повернись же ты, пожалуйста, пожалуйста повернись, вот, все, ура, вот от вот этой стенки она отлетела обратно, ну ладно, не суть, не суть, важно важно итог, мадам, мое почтение. ну что, два два елки пялки пялки елки э, палки в пять Ситуация максимально хреновая для белорусов, потому что они вроде бы только-только начали вырываться вперед, как тут же их уже практически осадили на месте и сказали не рыпаться. Пока что не спешите. И тут уже, конечно, очевидно, что должно быть вообще-то 14-14, но понимая, что Руся, в принципе, может сделать что-то невообразимое... Ну, то, как бы вот. Могло же ведь сейчас что-то получиться. Ну, согласитесь, дорогие друзья. Ну, дал бы он сейчас хэдшот в Стингера и прошел бы в точку, поставил бы бомбу, а дальше уже дело техники. То есть он действительно ведь мог бы. Гай Модис, всем здравствуйте. Я вовремя. Ну, Гай Модис относительно вовремя. Сейчас у нас уже третья игра подходит к своему завершению. Впереди еще остался один матч полный. Ну и еще, правда, этот мы не досмотрели, поэтому да, вы отчасти все-таки вовремя. Но тут, наверное, применима фраза «лучше поздно, чем никогда». Что ж, Руся и его бравые тиммейты немножечко пострадали с точки зрения экономики. И если сейчас они по ошибке отдадут 15-й раунд соперникам, то на последний раунд банально останутся без денег. А что, собственно, можно сказать и о команде Танц-Сквад? Их денег тоже не хватит на комфортный бай раунд. В следующем раунде. Поэтому, в общем-то, сейчас тот, кто выигрывает 15-й раунд, уже практически выиграл целую встречу. То есть, можно сказать, раунд за два. Но это, опять же, если обращать внимание на цифры по экономике, а они, как известно, не всегда отражают реальный исход развития событий. Но, однако, прошу заметить, 53 секунды до конца раунда, а действий-то никаких нету, все соты... Ну, кроме Икстейва. Икстейв при этом где-то уже успел потерять 3 хп. Хрен его знает где. Вот просто где можно было... Видимо, неудачно вышел с респауна. Может, подскользнулся и немножко оступился. Два минуса от игроков команды Танц-скват. Начало положено коллективом из России. Вот, белорусы. Пора бы найти ответы. Ответы на эти самые минусы. 30 секунд до конца. И что то почему-то белорусы медлят. Вроде даже не дымов. Большое спасибо, Гаймодис. Поддержал на сумму 200 рублей. Огромное-огромное-огромное спасибо. Сейчас озвучу, что там у нас было написано. Икстейв а, погибает. Последним остается Руся. А у Руси 6 секунд до конца раунда. Руси уже в любом случае ничего не сделает. И вынужден уходить на сейв с... Да? Да, черт возьми, со скаутом. В следующем раунде придется еще разочек отыграть на скауте. Но это 15-14 и случилось то самое страшное, о чем я и говорил. Раунд. Раунд, дорогие друзья. Решающий. Матчпоинт. Либо 16-14, там сквад выигрывает, либо Синфл делают овертаймы. Но с чем? Я прошу обратить ваше внимание на экономику, дорогие друзья. С экономикой-то у белорусов полные болты и гаечки. Увы, но тут страшно. Тут все страшно и сложно предположить, конечно, чем закончится данный раунд. У Куроки МАК-10 на беретах играет сразу два игрока. Это Икстейф и Волс. Оникс с Диглом и Руся со скаутом. Ну, типа не самый, конечно, шерстяной, так скажем, бай. Но все будет зависеть от того, как танц будут оформлять прием. Итак, донат от Гая Модиса. Небольшой вклад небольшого человека. Гая Модис, большое вам спасибо за ваш большой вклад. И этот вклад поистине делает вас действительно большим человеком. Во всяком случае, человеком с большим сердцем и большой душой. Потому что далеко не каждый имеет желание или э, возможности. Кого-либо поддержать вот так на трансляции. Если вы, э, многоуважаемый Роман, имеете эту возможность и воспользовались ей, то нижайше кланяюсь. Что ж, 30 секунд до конца паузы. И пауза это, в общем-то, затишье перед бурей. Иначе назвать я не могу. Но последняя пауза, если повспоминать, э, не сказалась хорошо на команде Sinful. Увы и ах, после этой самой паузы их винстрик закончился, по факту. Пять раундов было взято, и потом дальше все, уплыли непонятно куда. Но я точно могу сказать, что матч вообще не стыдный. Вот вообще ни в коем случае, кто бы его не проиграл, будут допы, не будут допы, в любом случае матч не стыдный. Вот бывают матчи, когда там 16-0 кто-то отлетает. Но даже при этом те, кто отлетел 16-0, потеют и хоть что-то пытаются сделать. С одной стороны, это, да, типа неинтересный матч. Но с другой стороны, если ребята потели и старались, но все-таки проиграли 16-0, ну что уж здесь поделать. Соперник был слишком силен. Здесь же борьба прошла на равных, дамы и господа. Ну на равных, а? Uh, один раунд взять команде танц-сквад для победы И один раунд для овертаймов белорусам Конечно будет непросто не И Мак-10 в руках Куроки сразу ставит хедшот И вносит интрижку, дамы и господа Заев с автоматом Калашникова в упоре Пытается принимать соперников И делает уже второй минус Третий минус от Заева Пытается забрать четвертого Четвертый прячется за колонной И это еще одной пулькой, дамы и господа Команда Танц-Сквад становится победителями в этой жаркой борьбе. А это действительно было жарко. И ну очень здорово. Ну очень. Бесподобно.